Достаточно часто при работе с приложениями нам приходится иметь дело с текстовыми блоками, которые периодически нужно редактировать и использовать для своей работы. В этом случае, конечно же, нужно использовать специальный компонент, который существует в языке Java и который называется JTextArea. Для того, чтобы рассмотреть, какие у него есть свойства, начнем работу с вот этого фрагмента приложения. Оно, как всегда, состоит из нашего главного класса, в котором находится метод main, из которого начинается работа всех консольных приложений. Далее здесь еще находится строка, которая выводит на наше консольное окно просто-напросто одну строку текста. И далее создается в нашем приложении один фрейм, одно окно. Создается оно на основе класса MyFrame, который является наследником класса JFrame и с размерами 400 на 300 единиц. Теперь же сохраним этот листинг в каком-либо файле для этого щелкнем на знаке сохранения введем для этого проекта новую папку щелкнем на вот этом значке выберем имя для этой папки пусть будет вот такое и щелкнем на кнопку open теперь же введем имя для нашего документа конечно же оно должно полностью совпадать с именем нашего класса поэтому оно должно быть вот таким щелкнем на кнопку save сохранить и теперь первое, что нам нужно создать, это, конечно, контейнер, внутри которого мы в дальнейшем будем помещать наши панели. Для этого щелкнем здесь на клавишу Enter и далее напишем таким образом. Контейнер. Далее введем имя для этого контейнера. Пусть это будет просто panel. Далее равняется и getContentPane. Далее скобки, точка с запятой. Теперь же создадим новый компонент. Компонент типа... JTextArea, внутри которого как раз и можем вводить многострочный текст Введем этот объект как поле в нашем классе MyFrame Для этого щелкнем на кнопку Enter Далее PreVate И затем JTextArea, как мы сказали Теперь надо ввести имя для этого объекта Пусть будет просто-напросто слово Текст. Точка с запятой Введем также в качестве поля еще и панель, на которую будем размещать наш компонент он, конечно же, тоже может быть превейт. Далее нам нужно указать класс для нашей панели. Укажем jScrollPane, для того, чтобы мы в дальнейшем могли пользоваться полосами прокрутки. Поэтому напишем таким образом jScrollPane, введем имя для этой панели, ну, конечно, пусть будет scrollPane, точка с запятой. И теперь непосредственно проинициализируем наш объект текст. Поэтому напишем таким образом, текст равняется далее как всегда new далее jtext.error далее скобки внутри которых нам нужно указать сколько строк и сколько символов должны содержать наша текстовая область возьмем например 10 строк на 40 символов закрыть скобку точка запятой теперь же поместим вот этот компонент на соответствующую панель для этого наберем таким образом наша панель scroll panel далее равняется new как всегда Далее нам нужно вызвать его конструктор, который, конечно же, будет опять-таки jscrollPane. Затем скобка. И в качестве компонента, который на нем разместим, укажем наш текстовый компонент текст. Закрыть скобку, точка с запятой. Ну а теперь, все, что нам осталось сделать, это связать вот эту панель scrollPane с соответствующим контейнером panel. Поэтому напишем так. Panel.add добавить, далее скобка. И теперь добавляем нашу панель Scroll Panel. Далее закрыть скобку, точка с запятой. Запустим теперь наше приложение и посмотрим как все это выглядит на компьютере. Для этого Tools, далее Compile Java. Сначала конечно же скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, запустим наше приложение, Run Java Application. И вот перед нами появилась та текстовая область, которую мы разместили на нашем фрейме. Далее мы можем выводить здесь любой текст, какой заблагорассудится, и его редактировать. Если присмотреться к нашей текстовой области, то можно заметить, что в нем появилось такое понятие, как горизонтальная прокрутка. При помощи нее мы можем сдвигать вправо и влево нашу текстовую область, а вот вертикальной полосы прокрутки нет. В чем тут проблема? Почему именно горизонтальная появилась, а вертикальная нет? Дело в том, что... Как мы указали размеры нашей текстовой области, мы указали, что в нем должно быть 10 строчек и 40 символов. Ну, конечно, как всегда, в этом случае количество строчек и количество символов – это достаточно приблизительное понятие для задания размеров, поскольку символы могут быть различными по ширине и так далее. Но, тем не менее, судя по всему, оказалось так, что 40 символов по горизонтали – это больше, чем размер нашего фрейма в 400 единиц именно поэтому наш компьютер ввел здесь полосу скроллинга, соответствующим образом учтя наши размеры. А вот 300 единиц по вертикали оказалось больше, чем 10 строк, которые мы отвели для нашего текста. Конечно, если мы расширим наше окно, схватим его за край, то вот эта горизонтальная полоса прокрутки она исчезнет, поскольку теперь размер нашего окна становится больше, чем нужно для отображения 40 символов. А если же мы наоборот уменьшим по вертикали то вот начиная с какого-то места, здесь опять появляется уже вертикальная полоса прокрутки. Если же мы хотим, чтобы с самого начала у нас на нашем фрейме не было ни вертикальной, ни горизонтальной полосы прокрутки, то тогда нам просто надо изменить соотношение между этими числами. Закроем теперь наше приложение. Закроем вот это консольное окно тоже. Мы вернулись в наш текстовый редактор в котором чуть-чуть увеличим размер символов по горизонтали, которые мы хотим по умолчанию отобразить в нашем текстовом поле. Возьмем вместо 40, например, 30.